я приветствую вас на своем канале сегодня на одном из каналов на который я подписан появилось вот такое вот видео что мы здесь имеем здесь написано что вот это вот бегут цифры при ускорении на 3000 рублей нужно Для начала вам нужно войти в личный кабинет с кошельком Payer Вы получите 2 рубля к скорости заработка И вот эти вот, ну то есть, только заходите Тогда, если без вложений, то 28 копеек в день Ну что ж, давайте попробуем Значит, сюда я вставляю свой пайер, Буква P уже написана Войти в аккаунт Отлично Здесь вам нужно придумать пин Ой, ребятки, пин <звук> Да и ладно, увидите, увидите А, не увидите <свук> Установить Значит, вот уже побежали мои денежки. У вас майнингах одна штука и 28 копеек в день. Но я сомневаюсь, что э, без вложений он даст э, потом вывести, но посмотрим. Я пока сюда вкладывать ничего не буду. Вот здесь вот, вот мой заработок. Скорее всего, мы находимся на этой э, странице. Далее получить бонус бонус ну давай вот я получил три копейки вот мой кошелек и 3 копейки да, он мне не далее пополнить счет то есть если кто хочет пополняться вот на этот пайер вам надо перевести ту сумму которую вы хотите потом взять ID транзакции спайера и ввести сюда или айди платежа проверить оплату минимум 10 рублей но 10 рублей здесь нет смысла потому что майнер самый маленький мы сейчас посмотрим сколько они стоят вывести деньги оповещения Мои партнеры здесь, скорее всего, будет реферальная ссылка. Копировать ссылку, она будет под видео. Но ну, это выйти. Еще раз заходим в мой заработок. Давайте смотреть, какие э, здесь майнеры или что это такое. Я называю майнеры. Ну вот посмотрите. Стоимость самого дешевого 15 рублей. Тогда в день вы будете получать... Uh, рубль 12 копеек Я, ребят, пока ничего вкладывать не буду Потому что uh, Я и так уже во многие вложилась Попроб, Посмотрим Насколько это верно Что дают без uh, uh, Вложений да. uh. Так ну, и самый дорогой у нас 5000 Ой. Вот тут человек, который... У кого я увидела этот сайт, он купил майнер за 300 рублей. Ой. Я как только заработаю первые деньги... Но если по 28 это представьте сейчас себе от, от рубля вывод. Сейчас посмотрим вывести деньги. Вывести деньги. А сейчас нажму, чтобы они написали. Минимальная сумма вывода 1 рубль. Вот. Как только получил да. 1 рубль, так тогда сразу Блять. сделаю еще видео. Я думаю, что на этом все. Хотите заходите, хотите нет, но если вы захотите что-то э, вкладывать, то не забывайте, что это все-таки инвестиции и присутствует риск. Так, выхожу отсюда. Значит, здесь Pair, Visa, Карта, Киви и Perfect Money. Ну, в основном Моя все работают помню. с Пайером. <свят> <свят> <свят> Есть у них еще и Телеграм, где можно задать там какие-то вопросы. Теперь что здесь? Бонус за регистрацию. В проекте нет ограничений по выводу и вкладу. Ну Вот видите, написано, что нет ограничений. В чем я очень сомневаюсь. Вы можете задать вопрос в службе поддержки, вот если нажать сюда. И все. На этом я заканчиваю видео. Как всегда, я вам желаю крепкого здоровья и больших успехов. Посмотрим, насколько он платит или не платит.